Добрый день, меня зовут Эльмира, я менеджер отдела продаж компании «Развитие». И сегодня мы вам расскажем, какие работы ведутся в данный период времени в жилом комплексе «Виноград» и ответим на самые часто задаваемые вопросы наших покупателей. Где находится жилой комплекс «Виноград»? Жилой комплекс «Виноград» находится в поселке Субсех, который очень давно уже стал как микрорайон города-курорта Анапы. В непосредственной близости очень развитая инфраструктура. Всего лишь в 500 метрах от комплекса построен новый оборудованный парк на полутори гектарах земли. Детские сады, школьные, больницы также находится в 500 метрах от жимового комплекса. А также хотелось бы отметить, что жилой комплекс «Виноград» располагается в очень красивом, тихом, уютном месте, где будет комфортно жить. Видовые характеристики у комплекса в сторону города, прямой вид идет в сторону моря также. Вся она как на ладони. Очень красивое, тихое уютное место, где вам будет очень комфортно. Если у вас останутся вопросы, вы можете писать комментарии под этим видео. Всем хорошего дня!